И еще один Airdrop от CoinMarketCap в разделе продуктов Free Airdrop Раздача на 5000 человек Astra Я принял участие, здесь много времени не займет Ставим галочку У меня здесь была кнопка Follow Тоже нажал на нее Сами задания Подписаться То есть Вот это вот звездочка Здесь White List, кнопка Follow, подписка на Twitter, Telegram, теперь кнопка Join Airdrop, всплывающее окно появляется, проставляем галочки, указываем адрес MetaMask и отправляем на проверку. Можете посмотреть остальные, здесь у нас 1000 человек, рандом, 10 тысяч. Полторы тысячи. Я во всех принял участие. Может быть повезет. В каком-то из них. На этом у меня все. Всем спасибо за внимание. Пока.